Вон, на эту, на эту. Эй, не, ты смотри, нахуй, у нас много, ты, блядь, Я тебе сейчас за кондачу, нахуй. А у меня Вася пришел, нахуй. да, да, нахуй. да. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, вот да, да, да, Ютуб будет, наш, на высоте. Снимается. Я тебе что сказал? Еще раз мне тут и я тебе палец сломаю. Какой? Вот это, беру, и сломаю. А у него выворачивается, да? А у него вот так вот, крутится нахуй. Хоть как хочешь, да, Он весь на шарнирах. Не, весь на шарнирах, гуля. <связательно> Ты заебался, сука. Он меня так скучает. Ладно, все. Ну как Он нас две закрыл Ну как еще называть меня? Он второй день уже пидорасится. Второй я, раз две закрывает. Ну, сегодня он напросится. А я, вы да, говорите вот, блядь, слова какие говорим. говорит. Ну ты же вот так он назвал, вот, ну пидор, блядь. <свес> Блять, чё такое толкаешь? Здесь ни не видно На фонарь включу Тут кидаетесь Чё, долняк что ли? Еще раз, блять Огнешь, Да Доводим серию в гандон От презерватива слышу <смех> Ножницы полезли Не надо Вы до меня доебались? Я хочу до вас доебаться Но я хотя бы пальцем в попу не лезу Вы эти Бежите, блядь, сломя голову Я вашу пепельницу не трогал. Ну я же обещал, я один. Ну делал. если я пепельницу трогал. А я ее не трогал. О, смс -то. стойте. У вас в один снимает. Я не снимаю. Я убегу от него, я же нахуй. Тут педикет. oh yeah hahaha его пыть подняли mm -hmm. вчера можем подходить нахуй и пизды тебя я на скримике сижу пою на и упал нет не упал он подходит там говорит какую-то парнишку нахуй это... куртку сняли нахуй с а я только из подъезда вышел, на скамейку сел, заходил. Я, я там не был. Ну, блядь, на тебя, говорит, похоже. Ты так не ходишь. Ну, чё тебе, блядь, ёбаный брод, блядь. <связать> О, точно, давай возьмем вону кружку, Санька. Гулетка сломанная. Вот это что. кулетка. Кулетка, кулетка, Кресло. И верху да, еще заебать, не Заебать! Вообще охуеть! На мусорку выставить. Ну вот, это можно и убирать. Убирать. Всё, и переходим. А нет,